И уже второй раз просто попадаешься, по-моему, я тебя где-то и бежать сразу, слушай. А можешь на минутку прям притормозить? А то меня там на минутку притормозить? Я просто так нагуляла, на автомате. А у тебя такая, кстати, прям очень такая белая кожа. То есть в Азии же, например, считается, что это, ну там, не знаю, писк моды. Да. А просто в офисе сложно загореть Офигеть, ну то есть у меня такое ощущение, что тебя... Te... А сейчас я, я тебе... Ощущение, что тебя вообще не выпускают на улицу Месяцами, видишь. Я что? не сама А ты где-то вот на улице мне попалась уже, да? там, возле этого Я тебя видел а, Клевая, кстати, такая загореть пыталась немного Это Сегодня был единственный выходной, что ли, или что? Ну, больничный, <кх> скорее У тебя... Больничный? А что случилось? Душа? Нет! Острое да. воспаление, знаешь, такое бывает там? На самом воспаление. деле, меня впервые так, прям, с работы сняли на скорой, и у меня вот полторы и недели... И не поэтому полчаса. ты в магазине, короче. Ну, сейчас уже хорошо, поэтому Конечно, у меня вы. Конечно, полторы не недели, по причине болезни. Я думаю, что у меня просто была вегетативная непереносимость работы какой-то момент. А что, просто, ну, как бы заработалось? Это тебе что-то, уколы какие-то делали? Да, это мне всякие. И в ногу тоже я уже успел заметить, да? Любовь к пластырем. Да, так получилось. Блин, ну надо просто иногда отдыхать, наверное. Да. Не знаю, там пить понимаю. вино с классными рыжими парнями. Мне кажется, это, знаешь, такая хорошая форма отдыха иногда бывает. Да. Как да. тебя зовут? Татьяна. Танечка. Какая-то такая прям светящаяся. Этот, ну, учитывая больное, как ты говоришь, состояние, а что же там здоровым происходит? Меня Вова зовут, кстати, Танечка. Танечки такие любят аутентичные черные ногти. Я Понимаете? когда не могу выбрать цвет. Ты красишь их в черный, да? Офигеть! Особенно мизинец мне нравится, он такой вот. Прям идеальный. Кого ты их сегодня сделал? Мне кажется, это у тебя понесло, ты решила, что раз на больничном, надо, короче, сделать все, да? Сегодня я делаю педикюр. Ну, мне хотелось хоть как-то использовать, раз уж у меня нет отпуска, есть больничный. Почему бы? А сколько тебе лет? Двадцать семь. Через неделю двадцать восемь. Через десять. То есть мы с тобой через неделю пьем. Ну, или как там, если ты празднуешь свой день рождения? Ну, я в веру, понимаешь? Я, я буду, сказать, мужчина должен контролировать э, ситуацию. Даже если он там на каком-то мероприятии. Он как хороший менеджер, даже если он не менеджер. То есть он должен э, следить за своими сотрудниками это и подчиненным. да, мужчина контролирует, но при этом женщина все равно себя должна контролировать. Нет, естественно, не дай бог ты еще приставать Хотя... начнешь. Вообще, куда потом девать? Хотя бы делать что она себя Да, нет, вот это уже более к правде. Значит, о, боже, что? Что вы делаете? <смех> не, я не за этим. То есть, не, смотри, если захочется как бы заняться сексом, то для этого не нужно будет пить э, там, или идти к тебе на день рождения. Uh, как, не знаю, просто давно не ходил. вы подходите да. к делу. Давно никому не ходил день рождения, подумал, блин, почему нет-то, блин. Да. Может быть, там, знаешь, есть же как, день рождения, там, подружки, потом с второй день. Одноклассников там, раньше Третий день. Да подружки. нет, какие одноклассники, те, же там 27 да. лет, мне кажется. Не, я помню, как по этапам это происходило. Началось У меня по этапам было? это происходило, когда мне было, там, сколько, 10 лет. Мы собирались, друзья, нам покупали еще, знаешь, там, ну, ты, наверное, на те времена не застала Юпи или Инвайт. Сколько Растворимая недостало. хрень такая была. была. Да, прикинь, насколько прикинь. люди жили стрёмно, что, мы растворяли какую-то хрень. Я была часто этой Не, ну да, и сам главное, чё надо было, знаешь, нас там на улицу, вернее, с улицы домой не загонишь, я не знаю, что делали девочки. Ну я был тем еще подрывником, я всякие бомбочки делал, там а, пистолетики какие-то. Мы какие в стеклянные бутылки Наш человек. Слушай, ну блин, ты вообще, короче, наш человек с такими вот этими тонкими, как эти места называются? Ноги? А, ноги? Как еще раз я запишу? Ноги. Щиколотки или как там они, не знаю. Я не сильно Нет, это делает женщину женственной. То есть когда вот эти места, они такие как бы хрупкие. Ну вообще девушка должна быть прямо прям как ты. Надо тебя немножечко подзагорать, потому что ты мне прям жалко смотри, думаю, лето, блин, а ты. Не, ну смотрится очень секси. Я говорю, если я был бы сейчас каким тайским королем, я бы сказал, вы будете моей наложницей заложницей. Нет, а вообще в Азии же там даже вот на всяких этих билбордах. То есть там у нас, например, как-нибудь загорелая телочка там с губами, а у них э, вот чем белее, то есть, ну, они специально там их как-то красят. Ну, а, они лучше. любят вот эту кукольность, наверное, поэтому... У них ну -то. да, то есть у них, в принципе, считается очень круто, очень секси если прям белая-белая кожа. Ну, у тебя прям какая-то, такая вся, няшная, я не знаю, какая -то. С такими щеками. Давай как-нибудь, не знаю, там, созвонимся на днях Мне кажется, ты такая добрая. Ну ты не, как... не унываешь, там, не знаю, пошла с работы, сбежала, притворилась больной. <свят> Я не притворилась. А иногда, знаешь. Э... Переустал. переустал. И да, иногда сперва. организм, он прям спасает, он. То есть он что делает? Он, например, ты настолько хочешь отдохнуть, что он тебе послает физическое какое-то недомогание. У меня такое было, что меня вообще увезли на операцию, конечно. Я сам себе заказал. Я говорю, вот бы сейчас дней 10 полежать и ничего не делать. И потом очнулся в реанимации. И первая мысль была, блин, я же сам себе это попросил. Короче. Поэтому надо очень четко загадывать желание. У меня примерно так и было. Пока мне не провели полное обследование, я не узнала, что со а мной доктор там тоже смотрел? Я. У меня, видишь, все мысли куда-то. Ну, как у нормального молодого. Вуще. УЗИ, томографию, все сделали. Когда я поняла, что я здорова, я выздоровела. Ну, то есть... Ну, я тебе сам... надо было это услышать, то есть так работает. Да. А... а тебе когда удобно звонить? Или, в принципе, ты сейчас на больничном можно? Нет, я завтра выхожу mm. на работу и обычно до 7 работаю. А, давай ты это... напишешь. Короче, такая история, что я бабушка-склеротичка, Таня. Да, Вова. Вова. Нет, серьезно. Я Танечка. Тоже, ну, это Танечка, не, я у не меня бывает, я там, не знаю, могу там разволноваться, начать там, этот ссать. Есть, ну, как... Мужчины, <с мужчины, они же такие, да, я тебе звоню сейчас, Танечка. Вот. есть. контакт, да? Есть. Там что сейчас, 499 или 929? Ну, неважно, смотри, у тебя здесь есть WhatsApp? Да. О, отлично, да, смотри, меня... Да, еще раз зовут и я надеюсь еще лет ну 60 хотя бы пусть будут звать в потому что мне сейчас 34 это будет 94 ну нормально вот и надо обязательно увидеть какая такая няшня давай выздоравливай все хороший вечер